Вы на канале НВ Фитнес. Продолжаем заниматься дома. И сегодня предлагаю заняться стречингом. Ставим ноги. Чуть шире, чем на ширине плеч. Делаем глубокий вдох через нос. Набираем полную грудную клетку. Вытягиваемся на выдох. Расслабились. Снова делаем глубокий вдох. Приподнимаем позвонок от позвонка. Выдох. И еще раз. Глубокий вдох. Вытягиваемся одной рукой. Вытягиваемся второй. Еще потянулись. Одной. Второй. Сделали вдох. Развели руки в стороны. Делаем. через верх наклон. Выдох. Снова Вдох наклон выдох. снова вдох, выдох вдох выдох еще 4 три 2 1 остаемся внизу и пружиним раз пружиним два живот тягиваем три четыре еще четыре три два остались самые нижние и потянулись рукой раз Подъем. То же самое. Через верх вытягиваясь наклон. Живот втягиваем себя. Пружиним. Раз. Пружиним. Два. Три. Четыре. Еще четыре. Три. Два. Один. Остались внизу, потянулись рукой. Раз. Живот втягиваем. Два. Три. Четыре. Еще четыре. Живот втянули. Три, два, один. Сделали глубокий вдох. Потянулись вверх. На выдох. Руки за спиной. Разворачиваем. Пятки в стороны стопы на себя и на Раз. Два, три, четыре. Поглубже. Хорошо. Выводим руки через низ вперед. Живот подтянут. Руки параллельно полу. Тянемся руками вперед. Хорошо. Еще немного. Четыре, три, два, один. И локтями к полу. Раз, два, три. Четыре. Поглубже вниз. Хорошо. Спина прямая на выдох. Выдох. расслабляясь, Хорошо. Как будто бы сбрасываем себя вниз. Совсем немного. Захватываем правую ногу и пружина. Раз, два. Стараемся прижиматься животом грудью к бедру. При этом спина остается прямой. Хорошо. Пружиним. Четыре. Три, два, один. И ко второй. Хорошо, 4, 3, 2, руки по центру и снова вниз, вниз, поглубже, еще именно на выдох, выдох, вниз, хорошо, поставили ладони перед собой, разворачиваем стопы четко вперед, переносим без тела на правую, на левую, на правую, на левую, на правую, на левую, на правую. Налево, направо, налево. Оставляем таз по центру, сгибая правую ногу, опускаемся вниз, затем левую. Снова правая, левая, еще правая, левая поглубже, правая, левая. За последним разом остаемся на правой ноге, удерживаем положение раз. головой тянемся вперед два удерживаем 3 спина прямая живот подтянут 4 еще удерживаем 4 3 2 1 и пружина 1 2 3 4 еще поглубже остались самой нижней точки удерживаем 1 держим 2 головой тянемся вперед 3 4 живот втягиваем еще немного, хорошо, разворачиваемся, ставим руки с одной стороны от стопы, спина прямая, живот подтянут, головой тянемся вперед, пяткой левой ноги назад, удерживаем положение, именно вытягиваемся не просто ставим живот спрятали втянули в себя головой тянемся в одну сторону пяткой левой ноги в другую как будто бы растягивая себя в разные стороны удерживаем 4 3 2, 1 и пружина Раз, 2 3 4 поглубже 4 3 два, один, самые нижние точки оставили, таз снова потянулись головой вперед, пяткой левой ноги назад, еще четыре, три, два, один, хорошо, проворачиваем корпус, спина прямая, живот подтянут, хорошо разворот, взгляд назад. Таз опускаем как можно глубже, правое колено прижимаем к себе и удерживаем положение, дышим, еще немного. Хорошо, живут тягиваем себя колено плотнее пережимаем, еще удерживаем четыре три два один разворот ставим руки с двух сторон от стопы на выдох выравниваем ногу на вдох опустились выдох опустились вдох еще выдох вдох выдох Вдох За последним разом Выравниваем ноги Ставим ладони на пол Выравниваем спину И тянемся вперед Навстречу к стопе Дышим Удерживаем Делая глубокий вдох, округленной спиной приподнялись, спина, выдох, еще плотнее прижимаемся, выравниваем спину, головой тянемся вперед, на встречу к стопе, удерживаем положение. Стоим. Стопа на себя, колено обязательно прямое. Выравниваем спину, головой тянемся вперед. Еще. И еще один раз делая глубокий вдох. Округленной спиной потянулись вверх. На выдох. Прижимаясь как можно плотнее к бедру. Выравниваем спину, удерживаем положение. Хорошо, округленной спиной приподнимаемся, руки ставим на поясницу, локти направлены назад, живот втягиваем в себя, хорошо, обратите внимание, стопа левой ноги направлена четко вперед, пятка прижата, колено выравниваем до конца. Спина прямая, живот потянут, таз подаем. Вообще вес тела переносим вперед на правую ногу и удерживаем положение. Стоим раз, стоим два. Головой тянемся до потолка три, снимая нагрузку с поясницы четыре. Еще дышим, держим. Обязательно пятка прижата, тянем икроножную мышцу левой ноги, которая осталась за спиной. Еще также дышим. Удерживаем. Хорошо. Еще больше сгибаем колено. Больше подаем таз вперед, но пятку левой ноги не отрываем. Живот подтянут, головой тянемся до потолка, локти также назад. Еще удерживаем положение. Хорошо. И разворачиваемся лицом ко мне. И снова ставим ноги чуть шире, чем на ширине плеч. Делаем глубокий вдох. Потянулись вверх. На выдох руки за спиной. Разворачиваем пятки в сторону. Стопы на себя. И наклон вниз. Вниз поглубже. Еще. Хорошо. Руки через низ. Вперед. Локтями к полу На выдох вдох. Именно расслабляясь На выдох, как будто бы сбрасывая вверх вниз Именно с прямой спиной Поглубже И к левой ноге Раз, два, три, четыре Поглубже Еще восемь Семь И к правой Раз 4. Еще плотнее прижимаемся к ноге. Хорошо. Еще восемь. И двумя локтями вниз. Поглубже. Хорошо. Еще четыре. Три. Два. Один. Поставили ладони. Развернули стопы вперед. Переносим вес тела налево. Направо. Налево. Направо. Еще влево. Правая. Левая, правая. Остаемся по центру. Сгибая левую ногу, опускаемся вниз. Подъем. Правая. Подъем. Еще левая. Подъем. правая, Продолжаем. Четыре. Три. Два. Один. Отлично. Остаемся на левой ноге. Живот втягиваем в себя. Головой тянемся вперед. Спина прямая. Удерживаем положение. Раз. Два, три, еще больше тянемся вперед. Четыре. И пружина. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, остаемся в самой нижней точке удерживаем положение, раз, дышим два, держим, три, четыре еще стоим головой тянемся вперед, спина прямая, живот спрятали разворот, оставляем руки с одной стороны от стопы и удерживаем положение Живот спрятали, головой тянемся в одну сторону вперед, пяткой правой ноги назад и удерживаем положение. И пружина. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, еще 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, остались в самой нижней точке, снова головой тянемся вперед пяткой правой ноги назад, еще удерживаем. И разворачиваемся на один бок. Опускаем таз как можно глубже. Колено прижимаем к себе. Живот подтянут, спина прямая, взгляд назад. И удерживаем положение. Живот обязательно втягиваем. Левое колено прижимаем к себе плотнее. Два плеча развернуты. головой тянемся вверх. Хорошо. Еще удерживаем четыре. 3. 2. 1. И разворачиваемся. Лицом. Выравниваем ногу. Руки с двух сторон и стопы. Ногу выравниваем на себя и удерживаем положение. Раз. Спина прямая. 2 Удерживаем. Три. Четыре. Главой тянемся вперед. Еще. Животом, груди, прижимаемся к бедру. Спина прямая. Еще удерживаем положение. Хорошо. Округленной спиной медленно приподнимаемся, делаем глубокий вдох и на выдох. Еще плотнее прижимаясь к бедру. Выравниваем спину, головой тянемся вперед. И снова делаем глубокий-глубокий вдох, округленной спиной потянулись вверх, немножечко отдохнули и на выдох еще плотнее прижимаясь к бедру, выравниваем спину и удерживаем положение. Додерживаем спина именно прямая головой, тянемся вперед. Хорошо, поставили стопу на пол и медленно, округленной спиной, приподнимаемся, разворачиваем стопу правую, направляем четко вперед. Пятка прижата, живот подтянут, переносим вес тела вперед на левую ногу и удерживаем положение, стоим. Хорошо, слегка сгибаем ногу левую, еще больше, еще больше переносим вес тела вперед, таз подаем вперед, ближе к левой ноге, спина прямая, живот подтянут, головой тянемся до потолка и снова удерживаем положение, правую ногу четко направляем вперед, пятку не отрываем, еще дышим, держим. делаем глубокий вдох потянулись как можно больше вверх на выдох расслабились и еще раз вдох приподнимаем позвонок от позвонка вытягиваемся вверх и на выдох расслабились для следующего упражнения разворачиваемся лицом коврик. коврику хорошо еще раз делали глубокий вдох потянулись вверх на выдох руки за спиной Захватываем за заднюю поверхность бедер себя, живот втягиваем, с прогибом в пояснице начинаем наклониться вниз прямой спиной, животом грудью прижимаемся приживаемся к бедрам, скользим по ногам и пружиним 4, 3, 2, 1. Руки ставим перед собою проходим руками вперед, пятки стоят на полу, на вдох, поднимаемся на высокие полупальцы, на выдох прижимаем пятки к полу, снова вдох, прижали пятки, выдох, снова вдох, выдох, и еще вдох, выдох, поставили пятки, три раза копчик, раз, отталкиваем, два, три, вернулись вперед, снова раз, два, 3, вернулись вперед и снова раз, 2, на 3 отталкиваем копчик, замерли, стоим, 4, три, 2, один. хорошо, слегка подаем корпус вперед, правая нога остается стоять на полу, левую приподнимаем, захватываем ближе к стопе, на выдох сгибаем правую ногу, коленный сустав подается у нас вперед, таз отталкиваем назад, Пятка прижата к коврику, стоим на правой ноге, удерживаем положение, снова тянем икроножную мышцу, дышим, держим. пятку еще плотнее прижать колено еще больше согнуть таз отталкиваем назад и еще удерживаем. Хорошо. Выравниваем ногу левую, поставили перед собой, правую приподнимаем, захватываем ближе к стопе, не отрывая пятку левой ноги, сгибаем колено, таз отталкиваем назад и снова удерживаем положение. Хорошо, еще больше согибаем колено пятку при этом не отрываем дышим удерживаем Хорошо. Выравниваем обе ноги и проходим руками вперед. Опускаемся на коленки. Правая рука у нас перед собой, левая. Четко в сторону, ладонью к потолку. Хорошо. Прогибаясь, опускаемся вниз. Скользим правой рукой вперед, левой четко в сторону, под прямым углом от себя. Прижимаемся к грудью к коврику. Тянемся грудью к коврику, двумя плечами прямо, не скашивая себя на один бок. Стараемся подмышечной впадиной правой руки тянуться как можно плотнее к левой. Еще вниз и удерживаем положение. Дышим, держим. Стараемся двумя плечами прямо опускаться вниз к коврику, не заваливаясь на один бок. Хорошо, правой подмышечной впадиной тянемся вниз к левой руке. Дышим, держим. Хорошо, еще держим 4, 3, 2, 1, и медленно округленная спина, поднимаемся вверх, меняем руки, левая рука скользит вперед, правая четко в сторону ладони к потолку, опускаемся двумя плечами вниз и удерживаем положение. Живот втягиваем в себя, стараемся прогнуться в спине. Левой подмышечной впадиной тянемся вниз к правой руке. Живот все время втягиваем. Хорошо, дышим. Удерживаем положение. Хорошо, совсем немного, еще держим. Хорошо. Медленно округленной спиной поднимаемся вверх. Хорошо. Округленной спиной потянулись вверх. Затем, вытягиваясь через вперед, делаем прогиби живот в себя. И снова округленной спиной потянулись вверх И снова вытягиваясь через вперед, живот себя. За последним разом округляем спину, тянемся вверх, собираем стопы и колени вместе, опускаемся на пятки, прижимаемся к бедрам и проезжаем вперед подбородком, грудью, животом. Хорошо, выравниваем правую руку четко в сторону, левую ногу закидываем назад, левую руку положили на бедро. Хорошо, и стараемся левым верхним плечом тянуться как можно больше назад, удерживаем положение, дышим, держим, живот слегка подтянут. Хорошо, оставаясь в этом же положении, прав... э, левую руку выводим в потолок, опускаем ее четко назад под прямым углом от себя, ладошка направлена вверх, расслабили руку, под ее весом еще пытаемся растянуться, тянем мышцы груди, бицепс и передний пучок дельтовидной мышцы, удерживаем положение, расслабились. И лежим. Руку ставим ее в упор перед собой, разворачиваемся полностью на живот, теперь левая рука прямая в сторону, правую ногу закидываем назад, правую руку положили на бедро, голову опустили, мышцы шеи расслабили и потянулись верхним правым плечом как можно больше назад. Хорошо. Выравниваем правую руку, направляем в потолок. Теперь отводим ее четко назад под прямым углом от себя. Стараемся опустить параллельно полу. Ладонь все так же развернута вверх. Расслабили руку. И удерживаем положение. Согнули руку, поставили перед собой. Разворачиваемся на живот. Руки в упор перед собой, перед грудью, приподнимая ягодицы, отталкиваясь руками, проявляем животом к грудью подбородком и округленной спиной потянулись вверх. Округленной спиной. Разворачиваемся лицом. Хорошо, разворачиваемся лицом, приподнимаемся, руки ставим перед собой, правая нога в сторону, живот подтянут, на выдох, скользим ногой в сторону, опуская таз вниз, на вдох подъем, снова вниз, выдох, поднимаемся, вдох, с каждым разом все глубже и глубже опускаемся и снова опускаемся вниз и удерживаем положение, раз, держим, два, живот втягиваем, три. 4. еще удерживаем положение старайтесь таз опустить как можно глубже ногою стремимся в сторону хорошо не просто удерживаем а все время ногою в сторону тянемся в сторону таз опускаем вниз еще так же Хорошо, живот подтянут, дыхание не задерживаем, еще ногой скользим в сторону, опускаем таз вниз, вниз, вниз. Еще немного. Хорошо. Еще четыре. Удерживаем три. Держим два. Один. Хорошо. Приподнимаясь, забираем ногу ближе к себе. Постояли, отдохнули, подышали. Хорошо. И еще один подход. На выдох. Скользим в сторону. На вдох. Возвращаемся обратно. Снова в сторону. Обратно. И снова в сторону. Обратно. За последним разом на выдох. Остаемся внизу, удерживаем положение. Раз. Живот втягиваем в себя два. Таз опускаем как можно глубже. Три. Четыре. Еще дышим, держим. Не забываем, живот втягиваем. Мы не просто удерживаем положение, а все время ногой тянемся в сторону. Какие-то миллиметры проезжаем еще. Да, запускаем поглубже. Еще немного. Хорошо, еще немножечко проезжаем, скользим стопою в сторону. Еще удерживаем четыре. Три. Еще держим. Два. Один. Хорошо. Собираем ноги вместе. Опускаемся на пятки. Ложимся полностью в животу и расслабляемся. Раз. Лежим два. Три. 4 округленные спиной, приподнимаемся и все то же самое делаем с другой ноги, хорошо, левая нога остается в стороне, на выдох проезжаем в сторону, на вдох возвращаемся обратно, снова в сторону, на вдох возвращаемся обратно и за последним разом на выдох проезжаем в сторону и удерживаем положение живот втягиваем в себя ногой все время стремимся как можно больше в сторону таз опускаем поглубже живот втягиваем и удерживаем положение еще немного дышим держим помним живот подтянут не просто держим а дышим и ногой немножечко скользим в сторону живот подтянут еще немного Хорошо, еще четыре. Сходим ногой в сторону. Три, еще два, один. И забираем ногу к себе. Хорошо, подышали, расслабились. И еще один подход. На выдох. В сторону. На вдох. Вернули. Снова в сторону. Выдох. Вернули вдох. И за последним разом на выдох отталкиваем ногу и удерживаем положение. Сидим. Живот втягиваем в себя, опускаем таз поглубже. ногой скользим в сторону. Еще удерживаем. Сейчас немного отталкиваем пяткой, скользим по полу еще в сторону. Хорошо, дыхание не задерживаем. Дышим. Еще удерживаем. Четыре, три, два. Один и забираем ногу обратно. Хорошо, собираем колени, опускаемся на пятки, животом на бедра и удерживаем положение. Раз, держим два, расслабляемся, три, четыре и округленной спиной поднимаемся вверх. Для следующего упражнения разворачиваемся на ягодицы правая нога прямая в сторону левую положили перед собой садимся удобно делаем глубокий вдох приподнимаем позвонок от позвонка вытягиваясь через верх наклон легкий в сторону и удерживаем положение раз живот обязательно втягиваем в себя два, стопа правой ноги натянута на себя хорошо удерживаем живот подтянут рука именно прямая сверху старайтесь расслабиться в этом положении сидя Сидим. Раз. Сидим. Два. Три. Четыре. Еще сидим. Хорошо. Приподняли, сделали вдох. И чуть глубже опускаемся и снова сидим. Приподнялись, сделали вдох, и последний раз еще глубже наклоняемся и удерживаем положение. Хорошо, не задерживаем. Старайтесь, чтобы рука была четко над головой через сторону. Хорошо, продолжаем. Стараемся еще глубже опуститься, захватываем ногу, еще сидим четыре. Три. Дышим, два, один. Хорошо, теперь без резких движений медленно разворачиваемся лицом к стопе. Опускаем два плеча параллельно полу и удерживаем положение. Стараемся животом и грудью прижаться к ноге. Стопа на себя. Дышим, держим. Делая глубокий вдох, округленной спиной Приподнимаемся И на выдох Еще плотнее прижимаясь к ноге Выравниваем спину Удерживаем положение Снова делаем глубокий-глубокий вдох, округленной спиной, потянулись сверх. И на выдох последний раз прижимаемся как можно плотнее, выравниваем спину, головой тянемся вперед, навстречу к стопе и удерживаем положение. медленно округленной спиной поднимаемся вверх и меняем положение правую ногу согнули левая нога в сторону стопою на себя делаем глубокий вдох вытягиваемся и именно через верх легкий наклон и сидим Хорошо, приподняли, сделали глубокий вдох. На выдох чуть глубже и снова сидим. Делаем снова глубокий вдох. На выдох захватываем стопу и удерживаем положение. Дышим, держим. Чуть, чуть ниже наклониться больше захватить стопу еще удерживаем 4 3 2 1 без резких движений разворачиваемся лицом к ноге прижимаемся животом и грудью и снова удерживаем положение Глубокий вдох, округленный спиной, приподнимаемся и на выдох еще плотнее прижимаемся к ноге, удерживаем, головой тянемся вперед, стараемся выровнять спину. сделаем глубокий глубокий вдох округляем спину отдохнули и на выдох еще плотнее прижимаясь к ноге тянем стопу на себя удерживаем положение скругленной спиной поднимаемся вверх хорошо разворачиваемся лицом ко мне, ставим стопы вместе захватываем за пальцы ног, натягиваем стопы на себя, делаем глубокий-глубокий вдох через нос и на выдох, прижимаясь к бедрам, выравниваем ноги, скользим пятками вперед, ноги выравниваем до конца, выравниваем спину, головой тянемся вперед. И еще раз делаем глубокий вдох через нос, прижимаемся животом грудью, к бедрам. Представьте, что вас привязали к ногам, вы не можете округлить спину. Делаем глубокий вдох и на выдох, выталкивая стопы, скользим ногами, опускаемся полностью и наклон, раз, тянем стопы на себя, два, три, четыре, округленной спиной. Поднимаемся вверх. И снова согнули ноги. Захватили стопы. Сделали вдох. На выдох скользим ногами вперед. Животом, грудью прижимаемся к бедрам, выравниваем колени до конца. И снова наклон. Раз. Наклон, два, три, четыре. Потянули стопы на себя, выровняли спину головой. Потянулись вперед. Раз. Держим два. Три. Четыре. Еще четыре. Три. Два, округленной спиной поднимаемся вверх. Согнули, поставили ладони перед собой, выравниваем колени и делаем наклон: раз, наклон два, наклон три. 4. Остались в самой нижние точки. Правую ногу согнули, перенесли вес тела на левую. Как видите, у меня таз с правой стороны провисает вниз. Хорошо. Полностью расслабились, выдохнули, расслабили мышцы спины, шеи, рук, голова свисает вниз. Стоим только на одной прямой левой ноге. Стоим 4. Выдохнули, расслабились. Три. Левая нога прямая в коленном суставе. 2 Один. Хорошо. Выравниваем правую ногу. Теперь левую согнули, перенесли вес тела на прямую правую ногу. Снова таз с левой стороны провисает вниз. На выдох, расслабились, расслабили мышцы спины, шеи, голова свисает вниз Представьте, что вы через перила свисаете вниз, удерживаем положение Раз, правая нога прямая, два, стоим, три, четыре Еще выдохнули, расслабились, четыре, три, два, один Хорошо, выравниваем две ноги, пружиним вниз, вниз Вниз. Хорошо. Сгибая колени, обхватываем ноги как можно плотнее. Затем выравниваем колени, руки не разрываем и стоим. Раз. Стоим два, три, четыре. Еще четыре, три, два, один. Согнули ноги, отдохнули, подышали. Еще плотнее прижались. Коленком, и снова выравнивая ноги, руки не разрываем, стоим. Раз, стоим. Два, три, четыре, еще четыре. Три, два, один. Расслабли руки, наклон вниз, вниз, вниз. Расслабились и медленно округленной спиной поднимаемся вверх. Постепенно выравниваем спину, последнее поднимаем голову. Ноги ставим сразу чуть шире, делаем глубокий-глубокий вдох. Приподнимаем позвонок от позвонка, потянулись вверх. На выдох расслабились и еще раз вдох. Потянулись как можно больше вверх и на выдох расслабились. На сегодня занятие окончено, всем спасибо, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, всем пока!